Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем разбирать предложение с разными видами связи, но на этот раз оно будет э, очень интересным, необычным, длинным. И наша задача, э, обозначив основы сложного предложения, найдя союзы, союзные слова, указав части сложного предложения, выделив смысловые части, правильно расставить знаки препинания. Предложение иногда выглядит довольно большим, так что приходится разбивать его на части, на смысловые части с помощью точки с запятой. Как, например, в данном случае. Поэзия останется всегда той, превыше всяких Альп, прославленной высотой, которая валяется в траве под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать земли.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 Поэзия остается высотой, вторая, которая валяется, третья, надо нагнуться. Четвертая основа – увидеть и подобрать. Пятая основа – она будет проще. Следующая – можно было обсуждать. Она останется функцией счастья. Больше будет. И, наконец, последняя основа – легче будет быть художником. Итак, мы нашли основы, показываем границы сложного предложения. И на схеме показаны все смысловые части. Надо сказать, когда мы говорим о смысловых частях, мы имеем в виду, не просто главные предложения, а главные предложения плюс те придаточные, которые к ним относятся. В нашем предложении мы можем выделить 4 смысловые части. В принципе, можно было бы выделить и 3, если исходить из точки запятой, которая отделяет три части, и вот последняя присоединяется с помощью союза и. Но ну, вот я выделила четыре смысловые части в этом предложении. Давайте дадим характеристику этому огромному предложению. Первая часть представляет собой сложно подчиненное предложение с тремя придаточными соединенными последовательным подчинением. Вторая часть представляет собой сложно подчиненное предложение с придаточным дополнительным. Третья часть это простое, осложненное обособленным определением предложения. И, наконец, четвертая часть сложно подчиненное предложение с придаточным сравнительным. А теперь давайте посмотрим, чем осложнены предложения. В данном случае мы видим уточняющие члены предложения. В первой части, в главной части, превыше всяких Альп. Далее во второй, в подчинительной части, уточняющие обстоятельства места. И далее... В той части, где у нас после точки с запятой последней. Значит, у нас здесь есть распространенное определение, которое стоит после определяемого слова. Ну и, наконец, в конце мы видим вводное слово таким образом. Знаки препинания у нас расставлены. Обратите внимание, на союз И. Запятая ставится как перед союзом, и так и после этого союза, поскольку первая запятая ставится между частями сложного предложения, а вторая запятая уже связана с наличием вводного слова. Итак, мы разобрали сложные предложения, я желаю вам дальнейших успехов в изучении синтаксиса сложного предложения. До свидания, всего хорошего.